всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео расскажу про новую интересную монетку называется Commercium. в общем монетка у нас майнится так что скажем так радость для майнеров в общем что у нас по проекту как бы здесь все у нас по стандарту почти как на всех монетах здесь у нас zero coin протокол то есть как бы все у нас будет работать как раньше анонимно но транзакции там будут проверяться как бы ваша личность не будет где там, скажем так, просвечена. В общем, что дальше? У них есть белая бумага. Белую бумагу, как обычно, я ее открывать не буду, потому что это надолго, сами понимаете, затянется. У них здесь сразу вкладке есть. Можно информацию здесь чекнуть немножко. Их социальные сети, кошельки, которые у них сейчас есть. Сейчас у них еще вот кошелек, сейчас нажму, скоро появится кошелек на Android но это ладно также здесь вот вкладка насчет майнинга там что-то по мастернодам. ну пока мы в это углубляться не будем так монетка торгуется уже на двух биржах cx24 и крипто в общем как мы это поправили не помню в каком предыдущем видео насчет купить на одной и продать на другой насчет арбитража кстати сейчас можно сделать точно также на cx она стоит дешевле на CryptoBrights она стоит дороже, то есть тут купили здесь продали, но сейчас тут такой нюанс, сама биржа крипто CryptoBrights что-то начала тормозить, подлагивает, то есть не только именно по этой монете, а вот по всем, то есть я не могу открыть сейчас кошелек на биткоин на еще что-то, в общем сейчас у них какие-то небольшие технические проблемы, но если посидеть подождать немного там почекать, когда у них это все разлагает, заработает. В принципе, можно будет отсюда закинуть сюда и здесь продать. Здесь как бы торги идут довольно таки неплохие. Здесь у них немного новостей, контактная их информация можно им написать. Но нам это не особо сейчас поинтересно. Вот у них темка на форме, они появились 30 мая. Как бы, ну, проект разрабатывался, конечно, намного раньше, но они анонсировали 30 числа. Так, здесь у нас по проекту, сейчас видите, алгоритм EQHash. То есть время блока 30 секунд, сколько всего будет монет, 210 миллионов, и награда какая у нас идет за блок. Насчет этого, здесь у них он пока, я так понимаю, не работает, это хэш, то есть работает только AQ-хэш. По дорожной карте, там у них в основном одни разработки, тут ну как бы листинги у них уже есть, то есть это уже отлично. То есть пока туда даже заглядывать не будем на дорожную карту что они там со своими будет, технологиями, они там как бы привлекают людей, это так, в двух словах сейчас расскажу, привлекают людей с разных сфер, которые помогут развитию проекта, так что если кто-то в чем-то хорошо разбирается, можно будет с ними, например, связаться и как-то там с ними что-то порешать. Опять же, смотрите, у нас есть пулы, можно выбрать любой пул, а лучше зайти в Discord, там тоже добавляются новые пулы, ну, допустим, вот этот пул нажму, Здесь у нас все просто. Смотрите, как видите, много людей эту монетку добывает. Допустим, нажмем на майнеров, зайдем какой-нибудь майнер, возьмем там, я не знаю, ну, пускай будет этот, 1,6 килосов у него. Сколько у него всего добыто монет? 1583. Ну, в принципе, это неплохо. Опять же, смотря сколько он копал эти монеты. Но я думаю, что он больше, чем за сутки всего столько монет вывел. ну конечно, монетки, скажу так, капает не спеша. Но, опять же, смотря какая мощность. ну в принципе, поманить можно. Даже на крайняк отложить ее немного на будущее. Потому что, смотрю, команда не шевелится. Разработчики на месте не сидят. Они пытаются двигаться дальше и как-то развиваться. Ну, это как был пример. В общем, оставлю я ссылочки на... Не знаю, на пулы кидать, наверное, не буду. Потому что пулов много, чтобы не засорять, скажем так страничку, я просто оставлю ссылки на сайт, ставлю темку, ну, ссылку на форум, также на социальные сети и вот сама биржа, смотрите, здесь как бы, ну, в принципе, торги идут, объем за сутки на два биткоина, в принципе, я считаю, что это неплохо и цена, вот сейчас, допустим, 1130 получается за одну монету, то есть, как бы 1000 монет это уже 0.01 BTC получится. Как как бы неплохо, не знаю, но это, видите, курс как бы немного упал, потом опять сейчас поднимается. Не знаю, на крайняк эту монету можно поманить на будущее отложить, не знаю. В принципе, у меня таких монет немножко есть. Я так ради интереса взял, зарядил, немножко поманил, но ну и оставил, пусть пока лежат. А вот курс на CEX24. Как мы видим, здесь у нас ордера на закупку по 991 сатоши получается. В принципе, скажу, как бы тоже неплохо. Там вы видели ордера на закупку подороже. То есть, когда биржа разлагает, на крайняк можно уже немножко здесь купить, там продать. И, в принципе, неплохо должно получиться. Но опять же, можно и поманить. То есть, алгоритм известный, Equihash, там уже все знают, как его настраивать, как запускать и майнеры для и красных и для зеленых как бы есть уже для всех так что с этим проблем у вас думаю, тут быть не должно поэтому я тогда оставлю все ссылочки в описании будете подключаться там к улам майнить может кто-то попытается скажем так побарыжить немножко купить здесь продать там в общем можете написать в комментариях там если у вас будут какие-то вопросы либо я не знаю о том сколько вы на майнили либо какие у вас там риги и сколько у вас сейчас выходит я же говорю это не то что сразу наманил и продал и вот я как думаю лучше наманить и немного придержать как бы проект в принципе сам по себе интересный вот больше информации там вот почитайте чтобы я не сидел здесь сейчас не рассказывал вам должно быть интересно Также залетайте, залетайте мужики это в дискорд там частенько у них там всякие новости а это дропы пролетают то есть везде во всем можно скажем так Свой кусочек урвать. Ну, а в общем, пока мне там все. Майнинг монетка есть. Майнить можно. Скоро будут еще видосы. Там еще должна быть одна монетка. К ней пока присматриваюсь. Ну, пока не об этом. Так что давайте. Всем удачи. Всем профита. Всем пока.